здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства широкий ассортимент грунтов сейчас есть в продаже в садовых центрах и магазинах однако не всегда такие грунты являются качествами и зачастую стоят дорого сегодня же я расскажу как самостоятельно приготовить грунт из доступных компонентов а также как правильно его обеззаразить грунт для рассады должен соответствовать определенным требованиям во-первых Грунт должен быть плодородным и сбалансированным по питательным веществам. Он должен быть легким, чтобы корни рассады хорошо в нем развивались. Также грунт для рассады должен быть рыхлым, чтобы корни получали необходимый кислород. Грунт должен быть также влагоемким, чтобы растения получали в достатке влагу. А также грунт для рассады в большинстве случаев для большинства огородных культур должен быть нейтральным. То есть его реакция PH должна составлять около 7 э, целых PH. Также грунт для рассады должен быть безопасным. В нем не должно быть семян сорных трав и различных фитопатогенов, а также личинок-вредителей. Грунт для рассады не может быть однокомпонентным. Он обязательно должен состоять из нескольких компонентов. Однако в продаже зачастую можно приобрести грунты, которые сделаны на основе только лишь торфа. Такой грунт для рассады, конечно же, не будет являться хорошим. Рассада в нем будет себя чувствовать плохо и недополучать необходимых микроэлементов и элементов питания. В грунте, как и в природе, должно быть все сбалансировано. Благодаря каким-то элементам грунт становится легким, благодаря каким-то плодородным, а благодаря каким-то элементам рыхлым. И только в совокупности у всех этих элементов грунт будет являться хорошим. В интернете и на нашем канале «Про цветок» Есть множество роликов, как приготовить грунт. Если кому интересно, можете найти эти ролики и посмотреть. Но сегодня я хочу рассказать о том грунте, который делается из доступных компонентов. И в таком грунте рассада будет хорошо развиваться без каких-либо подкормок. До самой посадки в теплицу, либо в грядке. Изучая компоненты для грунта, в интернете, либо в научной литературе можно наткнуться на такие рекомендации, что добавить для приготовления грунта э, огородную землю. Однако, что я могу сказать по такому поводу? Если у вас на участке земля оккультуренная, легкая, то, конечно же, такую землю можно использовать для приготовления грунта. Однако, ее лучше брать с участков, где росли сидераты, но не выращивался никак картофель, либо томаты. Однако, у многих дачников, как и у меня, грунт тяжелый, глинистый. И такой грунт, как э, составляющий элемент для приготовления почвосмесии для рассады, не подходит. Ведь в таком грунте будет образовываться плотная твердая корка, э, в которой будут семена э, плохо прорастать, а также корни будут испытывать недостаток кислорода. Из каких же компонентов готовлю почвосмесь я? Во-первых, это две части перепревшего компоста. Так как Почва у меня глинистая, поэтому я использую компост. Однако даже в компосте попадается э, немножко вот эти глинистые вещества. Однако не в такой степени, как в почве э, с огорода. Поэтому я беру две части компоста. Он довольно легкий, рыхлый и питательный. Также нам понадобится одна часть песка. Затем понадобится одна часть низинного торфа. В отличие от верхового торфа, низинный торф обладает слабокислой либо нейтральной реакцией PH и примерно два стакана золы. Зола нужно для того, чтобы растения получали необходимые микроэлементы, а также зала будет раскислять нашу почвосмесь для рассады. Казалось бы, достаточно смешать все компоненты, и грунт готов. Однако это не так. Дело в том, что в грунте, э, в различных веществах, будь то в торфе, будь то в перепревшем компосте, могут быть какие-либо фитопатогены, а также личинки вредителей. Многие рекомендуют обеззараживать их с помощью различных химических препаратов, либо путем прокаливания или промораживания. Однако, если использовать химию, либо промораживание, прокаливание, то погибает вся полезная микрофлора, все почвенные микроорганизмы. А это, конечно же, для растений во благо не пойдет. Поэтому лучше применять биопрепараты. Я использую биопрепарат на основе баверии и метаризма. Защита комплексная. Такой биопрепарат хорошо обеззаразит грунт, а также убьет личинок, насекомых, которые могут находиться в этом грунте. Нужно сказать, что обеззараживание идет при высокой положительной температуре, хотя бы от плюс 15. Поэтому, когда я смешиваю все компоненты, я добавляю несколько чайных ложек вот этого препарата в гранулах и ставлю этот почво-грунт в погреб. В погребе температура минимальная. И э, вот эти почвенные грибы, они, конечно же, не развиваются. Но затем, примерно за месяц до посева рассады, я приношу грунт из погреба в дом, в теплое помещение, где температуры выше 20 градусов. И при такой температуре, при хорошей влажности грунта, вот эти споры почвенных грибов активизируются и уничтожают все фитопатогены и вредители в почве. И уже к моменту посева семян на рассаду, Почва грунт полностью проходит обеззараживание. Кстати, для наших подписчиков у нас отличная новость. Теперь наши биопрепараты на основе триходермы баверии метаризиума продаются в лифтровой фасовке. Такие препараты можно приобрести, перейдя по ссылочке в описании ролика. Для приготовления данной почвосмеси для рассады понадобятся самые простые и доступные компоненты. А для обеззараживания не придется использовать химию. Обязательно попробуйте приготовить такой грунт, и ваша рассада будет крепкой и пышной. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!